Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София, мы продолжаем наш симулятор заправщика, у нас тут покрасочные работы полным полом, тут, наверное, я не знаю, то ли белым брать, будь белый со всех сторон, потому что этот, ну, фу, да, этот мы, ну, по-моему, темнее брали, это посветлее должен быть, да, может быть, он зайдет, ну, такой, это какой-то поросячий цвет, ну, не знаю, как это, фу, ну, фу же ведь. Это слишком темно будет. Это не подходит. Значит, белый... Ну, белый так белый. Будет со всех сторон, блять, белый. То, что мы на улице нагрязнили, это кажется пофиг. А вот тут вот это надо будет оттирать, я так думаю, да? Метелкой-то. У нас почти чисто. Это, наверное, из-за мусорки. Да, что ж такое? Ой, клиенту топливо! я что-то это... А -а -а. Подожди, По подожди, братан, Бо стой! Какой у вас грузовичок! Какой клевый грузовичок! Подожди, мы сейчас его направим. Все, катись отсюда! Так, ну вот, вот, вот, это надо будет убирать сюда. Новое письмо у меня тут. Подождите, с новыми письмами мне тут надо это... Покрасочные работы завершить! Пока мне не плюнуло в лицо снова. Так, завершаем потихонечку. Крутим. Давай, давай, давай. Вот, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Пошло, пошло, пошло. Но тут, благо, тут немного надо. Гораздо меньше, чем снаружи красить. Там-то и крыша была, и то еще опять. Хотя тут стыки красить не нужно. Стыки это крыша. Прикол. Прикол, да? Стыки это крыша. Крыша. Так, вот это вот убрать нафиг. Ну, отвратительный свет вот этот вот. Какой-то персиковый. Фу-фу-фу. А там, я не знаю, кожа какого-то молодого поросенка. И вот там я тоже покрашу. А тут что должно быть? Или это просто расширение, или туалет, или кабинет какой-то будет? Что это вообще такое? Да тут не дотягиваюсь. Если только как-то... Ну, вот так вот. Ну, хотя бы частично его покрасить, потому что меня туда не пускают. Сами видите, то есть я не никак не пройти, -то какая -то... Опа, подожди-ка, попала. Все стены будут белыми, как психушки. Вот, вот. Хорошо, хорошо. Это музыка играет далеко. В то далеко играет музыка. Может, музыку надо как-то погромче сделать? чтобы было слышно хотя бы. Хоть что-то. Сейчас давайте с вами быстренько. Так, так, так, так, так. Параметры. Звук. У меня это Меньше. Так, нас на сотушку. Ну, не сильно лучше стало. Ладно. Если вдруг что, уменьшу. Да, что ж ты будешь делать? Опять меня краска плюнула. все осталось две стены. Я вас поздравляю. Кукушка! Кукушка! Кукушка! -ку -ку Кукушка! Блин, клиенту топлива. Ой, погодь! Не, не так, кнопка. Подожди, подожди, подожди, братан. Стой. стой, стой, стой на месте сейчас. Я тебя заправлю. Хорош, хорош, хорош, хорош, Опа, есть. Ну, нормально. Почти 5 баксов. Так, у нас последний остался. Последняя стена. Есть, есть, есть. Хорошо. Идет. Готово. Все, вычищаем теперь. Вот это вот все вот говно. Все, вычищаем, все выбросить оттуда. Так, мусор мы не трогаем. Клиентов нету. без Бензоколонка у нас офигенно красивая. Такая бело-черная. Да-да-да. Так, вот это тоже будет А, отсюда тоже убирает, смотрите-ка. Ну давай тоже вычистим вот тут вот где наплевали краской сюда тоже не впускается вообще аж от а тут уалит oh мог под птица мать его птица меня напугала птички летают так а, новое письмо у меня ладно что тебе надо так это электронное письмо установлено как «Скрытое», «Взлом», «Охренеть». Я открою тебе секрет, ты никогда не сможешь играть строго по правилам. Многие из них явно направлены на то, чтобы держать людей в рамках. И чем больше будешь иметь дела с этим, тем больше увидишь ограничений. Иногда, если понимаешь, о чем я, жизнь приводит к взлому замка. Но не дай адреналину ударить в голову, слушай внимательно. Сначала отрегулируй отмычку «Влево» или «Вправо», клавиша «АД». Если ты считаешь, что она стоит, стоит правильно, нажми на нее, Space, остановись в этот момент, как... остановись в этот момент. А, в тот момент, когда увидишь, что отмычка сопротивляет твоим попыткам. Отрегулируй положение и повтори попытку. Если у тебя выйдет заработанный день заработаешь деньжат, получишь что-то, что было припрятано. Или может быть даже золотишко. Чем жестче замок, тем больше шансов на лучшую награду. Просто помнишь, что существует сигнализация, и у тебя, в лучшем случае, две попытки. Охренеть. А, и удалится сообщение в течение недели. Если ты этого не сделаешь, я удалю его другим способом. Это только между нами, понял? Хорошо. Ну ладно, ладно, Что ты ну, начинаешь грузить? Ой, клиент, топливо, погодь сейчас. Клиент, давай я тебя потренирую сламывать твой багажник. Оп. Отлично. Так. Ага. Вот туда. Отмычку. Мы взяли отмычку. Мы можем что-нибудь скрыть? Опа. Бочка. Ну давай. Раз. Тихо-тихо. Давай-ка мы вот знаешь как сделаем. Вот это вот. Вот сюда вот скидаем. Вот так вот. До хрена всякого говнище там чем вот это вот мне тоже все вычищать надо будет охренеть серьезно или это так просто вот как бонус не смотри чищать придется да походу ну ничего себе Тут я нигде ничего скрыть не могу так, возьмите отмычку, используйте ее для открытия багажника. Багажника чего? У нас чувак, кстати, не бегает, это вот. Вот тут и надо открыть, да? А. Нажми, а, чтобы повернуть отмычку. Спеш, как открыть. Есть две попытки. Если ты не справишься или уйдешь, то не сможешь попробовать еще раз. Окей. Для движения отмычкой А как понять, что она в правильном положении находится? Я, в принципе, вот и мышкой могу ее двигать Ну, не знаю, давай Ага Ага а -а -а. Повыше. Еще чуть выше. Еще чуть выше. Вон ну как. 19 баксов. Неплохо. Так, надо ее убрать, а то он такой, типа, а, что ты мне несешь? Отмычку пакуй, то Грабить не собрался. Я не-не, ты что, ты что? Нет, конечно же. Нет, никакой грабить. Ты что? Стой, стой. Грабим. Он уехал. Ой, подожди! Это ты! Я тебя взломаю! Я взломаю тебя! Взломаю! Блять, он уезжает. Ну ладно. Ладно, значит, следующий приедет, встанет тут. Я его быстренько ограблю. Потом заправлю и отпущу. А что нет? Повесь картину, даст Боу. Внутри заправки. Чего? Какую картину? У меня есть картина. Охренеть, у меня есть картина. Ладно. Ну картину, картину. Ну, я прямо за, за собой сюда. Вот так. Да, вот, красота. Говно, правда, ну красота. Стеллажи. Теперь я могу тут вообще устраивать. Так, оборудование. Алкоголь, Отлично. Уровень 1. Напитки. Фера себе у вас тут цена. Малый стенд с напитками. Большой стенд для напитков, а чё мелочиться, давайте сразу большой возьмем. возьмём, да, закуски, ну тоже большой стенд закусками, а чё? деньги пока есть, хорошо, а это чё, счёт, Все окей, да? ладно. Ну, мы так все просмотрим. Так, разместите два стеллажа внутри АЗС. Ой, менты приехали. Хе -хе. Ну, подождите, мне чисто интересно. Брат, прости. Чуть-чуть не хватило. Прямо вот так вот, да? Не-не-не, в обратную сторону. Отлично. Вот и все. Замечательно. Теперь заправляем и отпускаем. Вот так вот учите взламывать машину. Мать его. Так, значит, стеллажи. Вот они, тут. А, вот стеллажи Вот нам может. Попить бублишка, Прозяк от тебя. А, вращение. Вот он. Будете прямо вот у меня вот переносом, чтобы вот вы Так. Дай-ка вот сюда вот поставим тогда вот ближе к этой стенке. Все, что и тут. И что у нас еще? У нас еще стеллаж какой-то хернй. Пускай стоит. Давайте поплотнее вот так вот как-нибудь. Ну что, замечательно. Зашел, врезался в стеллаж. Прошел дальше. Все прекрасно. Врезался в стеллаж, отсюда что-то упало. Ты сразу подобрал, такой. О, надо! Это то, что я искала, это то, что мне сейчас надо прекрасно так оборудование Давай, что еще надо прочь парковка ах ты ёпта так у меня еще а бесплатно давай давай хорошо так у нас низкий уровень топлива надо это подкачать чуть-чуть где, где где где где где доставка топлива давайте 200 закажем уменьшим ладно вези сколько есть Ч ещ надо? Ч, ты мне? Так, телефон звонит. Ч ты хочешь? Hello. Привет! Вижу дела идут Hello. хорошо. Я звоню, чтобы поздравить себя с успешным началом работы, но ты не можешь вести бизнес только на топливе. Мои люди привезли дополнительные товары на твои пустые полки. Пора поговорить о деньгах. Теперь ты мне должен. Ну, я пришлю тебе счет на электронную почту. Не пропусти. Прости, племянник, но в этом мире просто нет места для благотворительности. Надеюсь, ты найдешь возможность вернуть долг. Иначе мы будем вынуждены перейти к более убедительным методам убеждения. Не заставляй меня ждать слишком долго. До свидания. В первый раз себе. Ваши стеллажи пополнены. Нет, это, конечно, спасибо, но ё-моё. Внезапно так, здрасте. Я же говорила вам, я денег ждет. Я знала. Я... В смысле, вот это вот, по-твоему, заполнены стеллажи? Вот это вот гов... вот этим вот говнём? Вот это вот вот. Ты мне просто плюнул в стеллаж, блин, и сказал, что он заполнен, но ну, это неправда, ну, посмотри, ну что это такое? Вот сейчас я сделаю, сейчас это... Раздел... А, а где ты мне счет прислал? Козы-Козлин. А, привет, племянник, пишу, чтобы мы наконец могли решить это дело. Для формального подсчета, Руди, эскаватор его использования, ну нихера себе. Заказы топлива, услуги по вывозу мусора, заказы краски, услуги по дозору... Ну, ха, говно-то, а! В общем, нам нужно где-то 3200 долларов, которые еще не выплачены. Я так не люблю висящие долги, поэтому прошу поторопись и как можно быстрее реши вопрос по-человечески. Бывает прикольно. Так, кассовый аппарат. Надеюсь, ты не думал, что я просто перестану помогать, несмотря на состояние твоего кредита. Я бизнесмен, а не монстр. Давай пройдемся по нескольким основам. Эти вещи сами себя не утилизируют, знаешь ли. Прежде чем мы начнем, не забудь разместить продукты интересным образом клиенты существа базовые поставьте рядом разные бренды разных цветов или форм и они летятся к нему как мотыльки на свет лампы теперь собственно торговля во первых ты управляешь скоростью ленты shift ага следи клавиши киу е -E за тем что приближается сначала сканирует товар Левая кнопка мыши удерживать. Затем сбрасываю его в сумку. Если ты промахнешься мимо сканера или уронишь товар на землю, это будет на твоей совести. Их раздают бесплатно. Ну, блять. Где такое видно вообще? Еще раз напоминаю, пустыня. В центре ты достань губку и почисти конвейерную а, ленту. Убеди, что... Под... Да, та, та, та, та, та. Тут не хватает буковки, мне кажется. Под, что подметает сильно. Что? Главное, если ты этого не сделаешь, она может заклинить тебя. Это означает скорую гибель вашей кассы. Не позволяй этому случиться. У нас есть кредит, который мы должны решить. Не так ли? Твою ж мать. Где? Где? Где? Где говнюк? Не вижу никаких кредитов. На мне ничего не висит. Все, ты все, все, все, все, все лжешь. Не, не, не все Блин, остаток кредита. Пять тысяч! Че? Так. В смысле? Трахуйте, где твой товар? Ч, ч тебе надо? Ч ты хочешь? А ебанись. Используйте так, так, так. Над <с с> <с sticky> сканером Ладно. А, вот. Есть. Такая. Есть. Есть. Есть ты меня накидываешь-то? Закинула? Я что-то не услышала. Пипик. Пипик. Пипик. Пипик. Ну, прекрасно достижение Вот. Пошла вон оттуда. Ходи, ты меня не веришь. Дальше. Так. Так, хорош. Пошел процесс. Пошел. Мы еще тут блин, и блины торгуем. Погодь. Все, пакет. У меня тут это. Заправка. Слабысь. Там чаевые покруче. Что вы мне тут настраива? Рыба живая? Вы охренели? Господи, они мне живую рыбу приволокли. Фуги. Бросили на пол. Нахрена? Что он не спойлет вообще? Это жить? Стой! Да, что ты там орешь? Больше нет топлива. Охренеть, в смысле нету? А, доставка топлива. Рядом со... Ой-ой-ой-ой, сейчас ой, ой, ой, ой. все будет. Подожди. Более. Да, черт, вду, суки. А ты что орешь? Я тебя сейчас ограблю, подожди. Подожди, я тебя сейчас ограблю. Подожди. Сейчас мы вот это запустим. А тебя я грабану, потому что ты сука. Сейчас, подожди. Гля, гля, гля, гля. Все. Ложный, нормально. Так. Эх. Эх, эта тварь. Еха. Ага. Есть. Ну, 20 баф. Неплохо. Теперь ты. э, Ну, почти. Сюда? Нет, по братку, В смысле? Да, ⁇ -мо ⁇ Подождите, там топливо. Еха. Вот, что, откуда то -мо ⁇ Ну, стой, стой, стой, стой, стой, я тебя не ничего... хочу. Ладно, катись. Так. Говнюки мелкие. Опять наследили какой-то пунёй. Что происходит? Дай-давай, собирай. Так. Ну, кто-то приехал. Сейчас мы все устроим, быстро говорит. Ой! Вышло! Заправляю! Все. Чевы давай и вали отсюда. Так, и есть. Есть, и все. Так, в чем дело? Ч Че происходит? Звоню телефон. Hey, Привет. А денежки тебе? <laughs> да вы прикалываетесь. А у меня же время вышло. Все, понял, понял, принял, осознал. Я говорю, судя по всему. Мы это не отжали бизнес, я надеюсь. Это? это дядюшка ко мне прикатывает? Ну, очень похоже. Пафосная тачка. Вот эти вот рога на капоте. Да-да-да, сигар дела. Ух ты, подожди-то. подтормози да. а А, то есть я все еще валяюсь. Он просто ко мне подъехал, пока я валяюсь. Wake up, типа, просыпайся, Сэм. Что-то мы должны что-то делать с твоей станцией. Вали отсюда, все, дядя. Я отдам тебе долг, и больше мы не будем с тобой общаться вообще никогда. Давай, вставай. Вставай, вставай. Эй, hey, а, привет, племянник. Как это <плес> мило. Привет, племянник. на как? Надеюсь, отлично. твоя голова больше не кружится. Спасибо, что взял трубку. Нам <плес> нужно поговорить. Произошла ошибка. Серьезная ошибка. Ну, нихуя себе. Меня избили тут. Пять тысяч меня требовал. Ну, охренел? Нет. Вы, может быть, спокойны, зная, что я позабочусь о том, чтобы ответственные лица понесли должное. Возьми здесь за случившееся. Срок вашего инвестиционного кредита был слишком коротким для такой суммы. Это просто плохой бизнес, а я не принимаю плохих деловых решений. Давайте на время забудем об этом провале, действительно, а что бы и нет. Однако извинения, пожалуй, примите этот небольшой подарок, он поможет с вашей следующей доставкой, без всяких условий. Однако, чтобы получить его, вам придется каким-то образом возобновить работу склада. Ты решительный парень, ты разрулишь это. Ты я надеюсь, ты меня обнулил. Взять кредит теперь можно комплект. А, спасибо. Спасибо. Ну, уж нет. Ну уж нет, я с этим как-нибудь без кредита справлюсь. Я в этом уверен. Более чем. жопу ваш кредит. Есть. Сколько у нас Нормально. Так, все, вкатись отсюда. Так, нам нужно разгрести склад, я так понимаю, да? Так, ну давайте быстренько. Вот это вот склад у нас получается. Выполните все задания, чтобы получить возможность модернизировать АЗС. Подсказ. Модернизация АЗС осуществляется из-за меню станции доступной через галантка. На кассу иди, на кассу. Да-да-да. Тут то набрал, я сижу с тобой, я все вижу. Так. Как-то спокойненько. Куда там чипсеньки улетели твои? Так, мне нужно почистить как-то эту самую. А, Какие-то. Наружный декор куплен. Да вы прикалываетесь, мне нужно купить декорацию снаружи. Ну давай посмотрим, что у нас тут. А, желтое старое авто. Ну это наш! А, жел... Этот желтый автомобиль и спасенный трофей из знаменитой боевой сцены в Бомбее. Главным герой взорвал его кулаком. Чего? Взорвал кулаком. Окей. Небесно-голубой брошенный автомобиль. Да давай. Все, отстань. Все, хватит. приветики ребятушки. Так, а как тут? А. О, все, почистили конвейер. Да подожди, еще зацепить нужно. Пилик-пилик. Мне кажется, он как-то не всегда пиликает. Или я не всегда просто это слушаю. Нормально. Вот, вот, вот пошел процесс. Ну, ч ⁇ чаевые такие мелкие-то. Так, подожди, ленту топлива. Сюда, привет. Давай. Накачиваем тебя сейчас. Езжай туда. Вот, вот самые лучшие чаевые вы вот, как раз на топливе даются. Так, так, так, так, хорошо, хорошо, ты, ты, ты чё, чё как-то странно по этой ленте всё раскидываешь? Ирак, ты, ты не лопнешь, деточка? Блин, у меня товар на полку кончается, так, нажмите на закладке, так, кнопка грейд находится, находится, кнопка, да подожди, <бук four> а вот, угрейд. Упгрейд! Вот это вот. вот. А -а. Ага. Во. Зеленая кнопочка. Вот, вижу. Все. Ноль баксов. Это у меня пристройка еще одна появилась. Что? Что? Мне опять закрашивать? А? Это еще что-то говно откуда появилось? Что за волшебство? Что за ма... Это что? Я нашла какие-то ключи. У меня задание проникнуть... Найти какой-нибудь способ, чтобы проникнуть на склад. Привет, чувак. Что набрал давнишко? Ну, давай. Где моя мушка? Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Бакс дал. Вали отсюда. Забери свой бакс. Так, подождите, дайте сначала все покро... Блять, там кто-то приехал. Ну, давай. Там еще кто-то приехал, еще кто-то... Так, вас пора всех на паузу ставить, докрашивать все свое говно. Вычищать Кто мне сикнул сюда, я не понял. Что происходит? Так, все, я закрываю, короче, станцию, валите отсюда все, и ты вали. Все, валите, все, кыш-кыш-кыш. Проезжайте мимо, мистер полицейский, все. Закрыто, закрыто, укатывай отсюда, да? биби, укатывай, укатывай. И ты давай, вали, вали. Все валите оттуда. Так, у нас покрасочные работы пошли. Так, что, блять, опять краска на лицо. Да что ж такое-то? Красиво же не надо. начинается-то? Я же это красила. Че, крышу тоже перекрасить нужно? Хотя, в принципе, там было расширение, кто его знает. У же боковые стены красила. Ну что начинается? Подождите, у нас же ведь... Наверное, что-то вот новое появилось. Да, новая краска. Рыжую заправку. Нет, я задолблюсь ее красить. Пускай будет вот так вот. Будет пафосная черная-белая заправка. Зачем нам выпендриваться и все перекрашивать, а? Нам бы докрасить это и заняться своими делами, нет? Так, так, так, так. Все, сейчас мы красоту наведем. Да, погнали вот вот вот. Вот, вот, вот. Прошло, хорошо, хорошо. Ну вот хотя бы музыку стал. Паль, да что ж ты будешь делать? Чуть-чуть погромче стало слышно. Да прекрати ты плеваться в меня. Я не знаю, как он так красит, что аж краску во все стороны просто вот а, разлетается. Расплескал, блин. Понимаете ли вы? Так. Сколько у нас чуть-чуть осталось, по идее. Да, прекрати ты. вот все заляпал уже этой краской. Как, как он это делает? Все, в туалет меня до сих пор не пускают. А мне самому, куда я хожу в туалет у okay? тебя? Нет, все еще нет. Все еще нет. Так, ладно, берем. Вот, давайте темнее возьму. это же потемнее будет краска, да? Ну-ка, сейчас крыши будем сразу да вроде да, черная прям черный черная Прям такая вот Прям вообще, вообще Это да, это какая-то такая более серая А это вот такая вот черная. Ну-ка Или может оставить серый Да нет, черный тоже прикольно смотрится Да-да, да-да да Или нет Да, блядь, да, да. куда Куда, стой, вернись где мой Ва валик? Валик. Торный. Вс ⁇ Да, нет, черный тоже хорошо. Ну, хорошо жить. Да вроде хорошо. Да вроде нормально. Не нравишься. Серую делаю. Вс ⁇ Ничего не хочу знать. У нас будет серенькая. Говно какое-то получилось. Черным мне больше нравится. Блять. Ладно, пускай будет половина черного, половина серого, я вообще ничего не знаю. Да. Вот это, она какая-то даже вот фиолетово-синяя, что ли. Да, вот так лучше. все. Вот так мы оставим. Все, все. Решай, потом как-нибудь перекрашу, не знаю. Будет время, силы, желание. Вот с вами все перекрасим вот эту вот... Блядь. Я же красил негад. Что произошло? Когда это, когда это успело произойти? Когда она успела облезть вот до такого состояния? Так, новое письмо. А у меня сейчас плеснет краской. Тихо, тихо, тихо. Нормально. И опять вот это... это уж... Как же это ж? Я старалась, вгребала отсюда все, И тут опять понеслась. Что тут происходит? Тихо. Матрасик, давай, погоню. Вот... Так, типа. То, стулья какие-то. Внезапно образовалось какое-то непонятное рабочее место. Так, подожди. Мы для вот этого сейчас говно сделаем вот так вот. Накидаем. Да подожди, пролезь. Так, теперь это захват. Захват этого пространства. Так. О, иди сюда, иди сюда, в Так. Нам еще на склад надо пройти как-то. Вот это вот все говно надо переставить. Чё? А! Куда улетело? А, подобрать я это никак не могу. Подожди. Подожди. Так, ладно, мы это можем раскладывать, да? Вот, типа красиво оно может раскладываться. Да, блять! Всё, разложил. Окей. Okay. Да микроволок что ли такая? Разве... Нет, это телевизор. Значит, у него там монитор, телевизор. Какой блин. Это ковер, херачи. Ладно. Вот это, кстати, штука прикольная мне нравится. Вот деньги вот, вот сюда вот повесим, повесим, да? По-моему, Ба прикольно. Или подожди, или подожди, давай куда-нибудь. Ну, отсюда, да. Ч Часы мы сейчас переставим. Часы куда-нибудь, я не знаю. В сайте! Подожди! Так, все, встали. Разворачиваем. За спину, чтобы мне кукуха била в затылок. самая оно. Вот. Куку в затылке. Замечательно. Так. Это мы берем. Так, подожди. Мы это... Просто пока перенесем чуть-чуть, чтобы не мешалось. Так, выкидываем. А опять что-то накидали. Да что ж такое? как бы свиньи какие-то. Вот у вас две мусорки возле каждой двери. Что происходит? Что вам мешает дойти до мусорки и выбросить? Так. Что у нас еще вот это вот берем сейчас выбросить выбросить я прошу выносим выносим спиной вперед есть затолкался и вот это вот. так подожди подожди подожди Во -во -во -во. замечательно так выжимать или же докрашивать надо или же на да. Ладно, берем валик. Погнали. Опять эти интимные игрища с краской. Давай, давай, давай, Так да, с этим кружком очень сложно, блин, справиться. Вроде бы так ничего сложного, но он как-то вот скачет и скачет. Промахиваешься нормально, и краска тебе вот начинает все заливать. Потом это все надо вычислить. Блять, да прекрати ты, что ты делаешь? Нормально. Идет. Идет процесс. Что, нам, в принципе, докрасить? Поставить обратно полки? Вот эти вот, да, в которые мы сейчас влезли. Надо докрасить полки, проникнуть на склад каким-то чудом. Я так понимаю, нам уже нужно заказывать всякую еду, жрачку, вот это все дело расставлять. Там будут еще полки, наверное. Будем, я не знаю, какую-нибудь мороженку продавать, злую. Так, ну, вроде так-то вс. да? да. Так, ну-ка, иди -ка сюда. Так, не в ту сторону, вот так вот. Вот так. Ты где-то мигал. Криво как-то, нет, пока. А, нет, нормально. Или криво? Да криво, -мо! что ты меня обманываешь? Эй, тихо, тихо, тихо. Вот так вот сейчас красиво поставим. И, да, во! Прекрасно. Так, окошко мы закрывать не будем. Это стой, подожди. Вот так вот. Сейчас мы вот так вот. Прям возле окошка вот так вот как-нибудь. Да. Вот окошко. Прекрасно что. Так. О! Прекрасно, вот так вот выкидываешь все просто и все хорошо. И не паришься. Замечательно. Так, мутевочка моя. Прекрасно. Идем, идем, идем. Чё ещё где-то насрали, гады. Так, всё, у меня все чисто. Все чисто практически. Так, ладно, я часы с куполкой переставлю. Так. Фу. Они все-таки, все-таки не мешают. Нужны они мне. Поставлю их вообще на улицу. Во! Будто они буковать тут стоять по-моему идеально погоди в мысле давай во во во во при входе заходишь в такой а тут часы куску -ку -ку тебя встречают сразу все понятно становится по поводу этого места по-моему прекрасно идеально так вот и наш склад а, дерну... О, будь осторожен, держите ворож... ворота склада закрытыми иначе кто-то может вас обокрасть Нихера себе так, вот это все говнище мне разгрести надо, что ли вы все у тебя опять вот это я трогать, пожалуй, не буду ну, блядь, медведь-барабанщик, где вы еще такое видите колоночки тут какие-то вообще. я смотрю, ты тут концерты давал где вся твоя команда а я могу это впихать сюда нет не могу то есть мне это что по одной штуке выкидывать Шмак. Так, но ну медведя не трогаем я все скидываем это гни я так чувствую я его забью сейчас вот все просто эти музыки так уже началось и вот сейчас мы вот как-нибудь затолкаем. Да. Ну, так. Ну, хорошо затолкаем. Дальше что там? Иди-ка сюда тоже. Мне сено тут не надо. Мы тут коров не пасем. Не? Если только там, я не знаю, клиенты какие-нибудь, олени попадаются. Проходим сюда. Сюда. Сюда. Вот так вот. Все. Сейчас мы наведем тут. Да подожди ты падать. Затолкаем. Есть нет оно падает держись Скука. не пролезает ладно у нас есть еще несколько контейнеров сейчас мы их тоже я так чувствую закидаем мысль я вызывала службу а точно я же еще успела тут насачу давай вот так вот ну почти ладно пускай там валяется нормально да Да что ж ты будешь делать-то? Давай закидываем сюда. пролезь Так, так его вот тоже. Вот так вот. Ну. Заправочная станция закрыта. Да, конечно, закрыта. То что тут адовый ад. А, рестец тут еще один есть. Это что за говно еще какое-то? Ну-ка, пошли со мной. Давай, вылезай! Дверь какую-то зацепила, потащила. Давай, давай, давай. Ничего себе ты умеешь, однако. Да, велик сюда. Сейчас мы накроем это все. подожди. Это тоже, как говорим, сейчас сверху. накинем. Подожди, погоди, погоди. Да, идеально. Вот. Еще куча всякого говна. Так, давайте мешочек возьмем. И быстренько накидаем всякого. Так, ну мешку мы не трогаем, это определенно точно, да. Что тут происходит? Ой, еще один компьютер, компьютер уже даже с клавиатурой растем, растем. Что у нас тут? А, -а, а, у нас еще один выход, хера себе. Так, что еще мы можем тут? Так, ну братан, тебя я не трону, ты знаешь. Вот мусор я у тебя заберу. Вот это вот тоже все отсюда нахрен выкину. Вот это вот тоже выбросить. И куда ты, Да что ж у меня это? Так, синтезатор тоже, все дорогие вещи, дорогие штуки. У вот так вот все это оставим. Пускай стоит у нас тут эта группа. А что я? Я у тебя стащил одну штучку, прости. Прости, тебе придется с ней попрощаться. Она плохо работает. Она вообще не работает. Вот так. вот Мы, видишь, ее даже выкинули, да? Все. Так, что еще тут? Вот это вот какая-то херня непонятная. Так, вот это вот стук. Так, сейчас мы все тут разгребем, все нахрен выкинуть. Так. Это еще какая-то... Это погрузочная. Надо было подумать, точно ее выкидывать или нет. Так, то вещь-то нужная. Так, что у нас тут? Палки остались. Ну, чуть-чуть осталось. В принципе, палки, всякая херня. И склад свободен. И делать, что хочешь. Сейчас вот так вот накидаем. Хорош. Мусор тут еще чуть-чуть остался. Блин. Блин! Я же ходила тут с мешком. Что за херня? Теперь все выкидываем. Дребяшечка. Так, там у нас тут вот заполнено. Но осталось чуть-чуть. Что у нас туша да ладно мы можем поиграть ну-ка ладно выходим поиграем чуть-чуть и хватит так, медведь сидит, все хорошо. Так, вот это вот мы сейчас выкинем тоже. Так, тут всякие бочки, телевизор какая-то непонятная херота. Так, сейчас мы это просто все в одну кучу закинем. А там уже раскидаем по, по ящикам. Так, что еще? Не, колонки, не-не-не-не-не. Медве... Медвежутку нашего оставим. Так и будем называть. Медвежутка. По-моему, звучит. Жуткая медвежутка. Так, у меня очень куда-то тут Отвалилась опять. Ты заберешь это? Блин, а нам и склад тоже надо, наверное, красить, да, придется? Ха-ха! Покрасочные дни будут. О, тут окна открывать еще надо. Смотрите-ка. Тут есть окна. Если вы не знали, то тут есть окна. Оказывается. Так, ладно, тут что-то уже как-то какой-то перебор пошел. Так, ну-ка. Есть. Так, давай-ка мы еще вот эти вот листы оттащим туда, закинем. Так, тихо. Да моё. мо ⁇ Да сейчас, сейчас затолкаем. Подожди, подожди, подожди. Опачки, хорош. Сейчас мы все быстренько тут разгребем. в принципе мы все уже вытащили. Надо только сокнуть, поснимать все эти листы. в принципе, вещи так просто, они более габаритные, нежели ну, имеют какую-то вот, пробл проблематику другую. Так, блин, сейчас я тебя затолкаю. Подожди. Да подожди, что же это за борьба? Так, ладно. Эй, куда стой? Подожди, подожди. Полети. О! За вот кто захватили хорошо в полете. Почти давай. Во! Закинулся. Так. Куда я вообще пошла? Что происходит? Так, стой, стой, стой, стой. Деревяшек тоже сюда закинуть. Идеально. Насколько пробили. Так. Вот еще у нас лес тут. Сейчас мы его вытащу. Сейчас я его вытащу. Вытащили. Шо. Ой, как много времени прошло. Сейчас скоро будем заканчивать. Чуть-чуть-чуть. Ну почти, давай. Ладно, есть идея. Ну почти. Подожди. И ловим. Ну, я надеялась, его в полете поймали. Да что ты его так низко берешь-то? Во! Во-во-во! Захватили. Ну нет! Да что же это за борьба-то такая? Ну и лети, раз ты хуйку вот так хочешь. Все. Со мной я, я, я больше тобой разговаривать не буду. Все. Я пошла дальше. Что тут еще грибать надо? Так, вот еще. Мы как-нибудь сюда сталкать сможем? Интересно. Ну подними ты этот лист-то. Я не знаю, надеюсь, я не так увезу. Ну, ну, прекрасно. Давай туда подкинем. Ну, светлее становится. Вот. Мы убираем вот эту всякую херню, становится получше. Вот так вот. Уй! Почти, почти далек. А, это наша дверь. Воровать у нас тут пока что нечего. Склад пока что не рабочий, так что его, в принципе, можно спокойно оставлять открытым. О, прикиньте, попало. С такого-то расстояния, а, Зашурнуть. Так, это у нас последнее окошко остается, да? Да, последняя окошко, отлично. Так, оп. Немножечко переборщили, ну, ну и да пофиг Так, пойдемте, бочку высоту выкинем Давай Ну, сойдет, Сойдет, сойдет, сойдет Сейчас мы еще сзади как-нибудь накидаем это, это уже откуда отвалилось Ну-ка, ложись сюда Блин, мне кажется, уже проще как-то вызвать э, этих самых ребят. Чтобы они все вычистили, потому что у меня, у меня кончились мусорные баки. Да? У меня больше нету. По идее, да, все, все забиты. Под ноль, практически. Ладно, давайте вызовем. Пускай они все у меня тут заберут. Восстановить. Давай. Ох ты! И медведь такой, отлично. Сейчас, доставка. Товары. Это мы сейчас делаем. Во-первых, мы давайте закажем топливо. А сколько у нас? у нас нормально денег. Заказываем топливо, во-первых. Во-вторых, нам нужно оборудование, декорации, а где этих-то заказывать-то? Я не помню. А, вот они. Сколько? А что, бесплатно, что ли? Да врете. Да Любить такого не может. Ну ладно, давайте еще товар закажем. У нас... Что, уровень один, уровень 2. Ну, напитки. Что у нас тут по напиткам? А, доставка продуктов. Если у вас на полках стоит товара нескольких разных марок, покупатели купят больше. Цены меняются каждый день в полночь. Зеленые стрелки указывают на выгодную цену. Красная означает, что цена менее выгодна. Вы будете получать прибыль независимо от этого. Однако, чем дешевле вы покупаете, тем больше прибыль. Вы можете отслеживать А чё, чё, чё ты не уменьшаешься -то? Кривую цену, просматривая историю цен. Короче, я поняла, да. Как это работает? То есть... Ну у нас сейчас выше средняя цена. ЭТО... Блять, я вышла нах. Это сюда вышло. Все. Так, что у нас тут? Вот, мистер, какой бурстон какой-то. Что-то такое. А, кстати, хорошая цена. Да, как мы его возьмем. Берем, да. Ну, точка как не очень хорошая цена, можно и пониже. Ты чё? Не очень ты мне нравишься? Ты? Вот это хороший. Ну, это берем. Да, дальше. Так, запушки. Почему у нас по запускам? Чисики. Цена идёт вниз. Возможно, еще упарёт. Подождите, там пипикать не. Во, вообще, вы! огнище. Давайте две. Как у нас сам? Ага. Не особо... Ой. Ну, неплохая цена, давай. Давай две. Нет, не будем брать. Это у нас что? Это вообще наверх цена пошла. Не по... Алкоголь! Мы, кстати, можем себе позволить жить, купить, да? Алкоголь. У нас уровень 2, да, можем. Ой, цена хорошая. Давайте две. Да подождите, там не бегать. Сейчас, сейчас подойду. Тоже цена вниз пошла. Ну давайте купим чуть-чуть. Так, ну это. Ну давай у тебя. Столько, столько времени была, высокая цена, вот это. Вот хорошо тоже парочку возьмем. Тут что, вниз пошло, просто одну возьмем. Хорошо. Сигареты, сигареты. Насколько у тебя? Нормально. Берем. У тебя. Ну давайте парочку тоже. У тебя все. Нормально, давай берем парочку. Что еще? Мороженко? Так, у нас холодильник есть, все нормально. Да, перекратите то там бегать бик Ну давайте вот так вот возьмем. Что тут? Это, подожди, Я тут закупаюсь, погодь. Ой, ладно, берем тоже. В принципе, все что у нас тут? Ага, что-то мы перебрали, видимо, да? Ну давайте тогда его мороженки уберем. Да прекрати ты нам бибикать. Ну давайте сигареты уберем. Вот это вот уберем. Пока оставим пиво. Вот так вот, да, уберем. Что-то мне кажется, что под мороженку сигареты нужно что-то отдельное покупать. Они всегда отдельно как-то лежат. И все равно. Ну давай вот так вот один, один. А, все равно дофига. Ч у нас? Алкоголь мы до набрали. Так, вот так вот еще. Все равно ну, нет. Ладно, давай-ка мы вот этот вот пивасик уберем. Ну, давай вот этот вот пивасик уберем. Вот, теперь мы можем забыть Да? Да. Блин. Еще 20, да, надо убрать? М -м -м, что бы нам убрать Ну давай Нет, ну вот это мы оставим Всякие вкусняшки оставим Ну давайте от и откажемся от этого вот. Все, можно сказать. Все, наконец-то разобрались, как это делается Хорошо Все. Так, не ори, не ори Не ори Сейчас погоди, чувак а тебя гробанут. А, чё ч ч тебя грабит ты ж мусоровоз? Ой-ой-ой, а как у нас склад то проедет? Ой-ой-ой. Срочно все чистит. Чистит. Просто срочно. Тут нам сейчас заказ привезут. А у нас тут пипец. Тут я вообще, вообще, как Чё-чё-чё короче расставим на полке все весь заказ и вот можно это заканчивать тихо наверное до да убираться мы уже не успеваем так тихо тихо Сейчас. вот так вот вот о да мимо так а погода, чувак, подожди, подожди, подожди. А обожди еще. Я уже почти все из, из твоих колес вытащила. Нормально проехал. Проехал. Давай, давай. О! О, это все мне. Ну, погнали. Это сюда выставить, да? Сюда? Да. Охрененно. О, там еще что-то есть, да? Ну давай. Вс, я все забираю. Прям все-все-все. Это все мое. Вообще. все, да, катись отсюда. Так, в принципе, у нас тут все. Прекрасно. Прекрасно, мы почти совсем закончили. Осталось товар докидать. И все. На полке. Так, сейчас, подожди, я вот это туда закину все. Зря, что ли, стоит тут. Ну, тут, тут наверное, на, на, чуть-чуть осталось, но. Ладно. Ладно. Закинул же? Закинул, да. Дверь склада закрыта? Закрыта. Все нормально. Так, недалеко. У нас возле склада такой пипец Такой прям вообще, пипец, пипец Так, это мы сюда закинули Сейчас мы быстренько совсем разберемся Сейчас прям вот, вот так вот, чтобы Начать с чистой душой Следующую серию Со спокойной Чистой, да, что ж ты будешь делать душой Сейчас сделаем Сделаем красиво да ладно, стой там Ничего страшного, у потом типа, нет, я надеюсь Она не взорвется? Опа! Есть! Так, давай сейчас вот быстренько. Тоже. Да ⁇ -мо ⁇ а за что ж начинается-то? Во! Так. Ха, прям сверху так пух! Хорош. Так это куда-нибудь мы его вот сейчас вот, вот сюда вот пристроим? Во! Ну смотри, смотри, как все хорошо. Да, -мо! Ну почти, почти включу. Да, -мо, ну затолкать уж как-нибудь. Там уже столько места свободного. Да, блин. Погодь, погодь. Вот так вот. Опа! Во! Так, вот это вот у нас. Да, лки-палки, вот этот забор вот этот дурацкий. Блин, перелет! Да пофиг. Уже давайте куда-нибудь туда просто. Вот. Лети! Тоже лети! Попаду хорошо, не попаду, пофиг! Лети! И тоже лети! Хера сюда даже попала! Тоже вот лети, давай. Да, ее мое Херня какая-то. В смысле? То есть вот так вот, да? Идиотизм. Так, все, заходим. Вот через тут, да? Через тут заходим. Берем. А, или не берем? Просто выкладываем, получается. Ну, резина тут, тут какая-то, если я это с собой возьму. Ну вот сколько времени простояли сегодня без клиентов. Так. А? Ну, много одинакового, ну ладно, хер бы с ну так, то вот все, а вот все пора заканчивать. Со складом мы уже в следующей серии разберемся. Я так понимаю, его тоже нужно перекрасить весь. Но ну, мы все будем выдерживать в одном стиле, да? Да. Сейчас мы все разгребли внутри, посмотрите, сейчас какая красота, где, а, как? А подождите, у нас что-то есть второй же этаж. Тоже куча всякого говна тут. О, божечки, кошечки. Мишка, Хрюшка. Этот, блядь, как его муравьед, да? А, этот, этот броненосец, господи, песик, змейка. Какая прелесть. Короче, всё. Тогда до следующей серии. Получается, это все оставляем. Я надеюсь, мы уже в следующей серии запустим туалет. Надеюсь. краску тут везде кто-то наплевал мне тут краской все заканчиваем тогда нашу серию это уже вторая чем еще доделаем да все заканчиваю все спасибо за то что были со мной за то что смотрели меня оставлять свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и до следующей встречи всем спасибо всем пока пока